Здравствуйте, меня зовут Геннадий Потлажан. я пластический хирург. Сейчас я бы хотел вам рассказать информацию о том, как подготовиться к пластической операции. Прежде всего, номер один для вас – это прийти на консультацию к пластическому хирургу. О том, как его выбрать, мы с вами уже говорили, вы выбрали, вы пришли на консультацию. Дальше получить ту информацию, а делает ли доктор те операции, которые вы действительно хотели бы, а увидели ли вы те результаты, которые вы бы хотели получить. После этого в обязательном порядке доктор вам должен дать список обследования. И э, после того, когда вы сдали анализы, должен доктор проконтролировать, все ли у вас в порядке со здоровьем, сможете ли вы выдержать данную операцию. После этого в обязательном порядке, если операция под наркозом, должна быть консультация анестезиолога. Это врач, который будет отвечать за ваше состояние здоровья, за ваш сон во время операции. Поэтому его консультация также обязательна. Ну и вы должны посмотреть в целом, как выглядит клиника, что это за клиника, можете ли вы доверять этому доктору, чтобы он вас прооперировал в этой клинике. Это все, что нужно сделать для того, чтобы подготовиться к операции. Если чего-то из этого у вас не было, Стоит задуматься, а может быть не надо идти на операцию, а может быть поменять клинику или доктора. Слушайте наше видео, смотрите нас и подписывайтесь на наш YouTube-канал.